Я приветствую зрителей канала форума свободы России. В студии Дмитрий Селивончик, а в гостях у нас журналист и главный редактор издания Харт 97 Наталья Радина. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. 18 мая прошли обыски в офисе и у сотрудников редакции «Тутбай». Я хотел бы для наших зрителей, которые находятся не в Беларуси, которые не знают до конца медиа повестку у вас уточнить, насколько это издание занимало важную роль в медиа медиасреде Беларуси? Почему это настолько важное событие? Ну, это один из самых популярных белорусских независимых интернет-порталов и, в общем-то, один из оставшихся немногих заблок... незаблокированных интернет-ресурсов, потому что, напомню, что в 2020 году в Беларуси были заблокированы практически все независимые интернет-сайты, а сайт «Харти-97», который я возглавляю, зарегистр... был заблокирован в Беларуси еще в 2018 году. То есть уничтожение Тутбая сегодня – это, в общем-то, окончательная защит... зачистка информационного поля в Беларуси, я этому совершенно не удивлена. То есть это только доказывает, что сегодня невозможно никак договориться или мирно сосуществовать с фашистской диктатурой, что она будет уничтожать все живое, любое независимое слово. Никакие договоренности, никакие попытки сотрудничества с этими властями невозможны. То есть Лукашенко пытается сейчас полностью подчинить себе все медиа в Беларуси. И, в общем-то, именно поэтому произошла вот эта атака на Тутбая, аресты журналистов, редакторов, это преследование. Совершенно понятно, что их либо хотят уничтожить, либо взять под контроль для того, чтобы э, э, портал превратился вот в такую вторую советскую Белоруссию, потому что сегодняшняя беларуси э, к сожалению, другие медиа свободно работать не могут. А ведь Тутбай — это не только медиаплощадка, это же целая инфраструктура, насколько я знаю, у них была и почта, и форумы, и какие-то дополнительные сервисы. А насколько закрытие этой площадки или подконтрольность ее властям действующим может ударить вообще по IT-сфере? Ну, дело в том, что IT-сфера в Беларуси, опять же, вряд ли возможно ее работа в свободном режиме. То есть мы давным-давно говорили, много лет, что парк высоких технологий, в который также входил портал Тутбай, ну, он просто невозможен при диктатуре. То есть в народе его называли «шарашкой», Вы все знаете, что такое «шарашка из истории». Поэтому совершенно понятно, что не нужно было вступать в этот парк высоких технологий. То есть сейчас мы видим, что проблемы возникли якобы из-за неуплаты налогов. Понятно, что все эти обвинения надуманные. Тубай да, это такой крупный бизнес, вы должны понимать, потому что они владели также хостербаем, то есть занимались хостингом. Там, естественно, это была крупная рекламная площадка, да, там и была и почта, и другие сервисы. Но это еще раз доказывает, что ведение бизнеса в Беларуси сегодня невозможно. И насколько это ударит, ну, я могу сказать, что белорусы уже давным-давно привыкли к тому, что свободное слово душат, уничтожают. В общем-то, когда Лукашенко пришел к власти в 1994 году, он сразу же захватил телевидение, затем радиостанции закрыл все э, независимые ради, ради, э, радиостанции, и потом стал уничтожать газеты. Я, например, начинала работать в 1997 году, и до 2001 -го года, когда я ушла работать на «Хартию», э, я проработала в пяти газетах, которые были закрыты, одна за другой. Поэтому я поняла, понимала уже тогда, в 2001 году, что э, в этой стране спокойно работать журналистом я не смогу. Но кто-то понял это только сегодня. Но выход есть всегда, то есть, потому что э, люди в Беларуси знают, что, как обходить блокировку, есть телеграммы, телеграм-каналы у каждого медиа, есть социальные сети, поэтому нужно продолжать работать и выполнять свою миссию, то есть, доносить до людей правду, то есть, сейчас это самое главное, а люди найдут возможность ее прочитать. Вот статья о неуплате налогов, насколько я понимаю, вообще достаточно универсальная в Беларуси ее применяют практически по любому поводу, когда нет других формальных причин. Но если немножко попробовать углубиться в вопрос причин того, почему сейчас это происходит в Тутбай, все-таки это, на ваш взгляд, больше политическое решение или экономическое? То есть это попытка просто отжать этот бизнес, потому что там достаточно большие деньги, в том числе, мне кажется, крутятся? Или это именно попытка задушить свободу слова? Ну, это все может быть. В первую очередь, это, конечно, политические причины. Да? То есть совершенно понятно, что сегодня режиму Лукашенко не нужны никакие не, более-менее независимые, даже умеренные источники информации. Безусловно, здесь есть какой-то и бизнес интерес у определенных чиновников. Да? То есть, потому что сегодня же многие силовики в Беларуси сегодня душат бизнес, уничтожают коммерческие предприятия именно для того, чтобы затем набить собственные карманы. Да? То есть, плюс в бюджете огромная нехватка средств. В стране экономические кризисы просто-напросто э, бизнесменов начинают грабить. Да? То есть это совершенно очевидно. Но сегодня я бы говорила о том, что нужно делать, как нужно отвечать на эти действия, да? потому что ну, мы можем очень долго говорить, как это ужасно, что творит режим Лукашенко. Но опять же говорю, для меня это не новость. Я к этому была готова. И я это Потому что сайт бла, э, преследовался на протяжении нескольких десятков лет. Мы работаем с 1998 -го года. Но сегодня нужно говорить в... Полный голос всем, всем. И я призываю к этому лидеров и активистов оппозиции о необходимости введения жестких экономических санкций против режима Лукашенко. Это то, что нужно делать сегодня на внешней арене, потому что только экономические санкции они, они, они способны остановить режим и, поверьте мне, это очень больно ударит по диктатуре. Второй момент, что делать внутри страны? Люди должны, конечно же, сопротивляться, потому что если мы не будем сопротивляться, то нас просто уничтожат окончательно. Поэтому еще действенные методы сопротивления – это сегодня забастовка всеобщая, забастовка всех – и рабочих, и бюджетников, и частного бизнеса, и последующие акции протеста. Только таким образом мы можем добиться свободы. Ждать чего-то, надеяться на эту власть, рассчитывать, что она думает, нельзя. То есть вот необходимо применять три вот этих метода – санкция, забастовка и протесты. Вы как раз опередили мой вопрос. Я хотел спросить по поводу действий Светланы Тихановской, которая была, обратилась к главе комиссии с требованием ввести санкции и уточнить, насколько это может быть эффективно. Но, в принципе, я вижу, что вы разделяете эту позицию, что санкции важ, важны и могут э, повлиять на режим. Именно экономические санкции. Не только, потому что персональных санкций недостаточно. Да? то есть вот, К сожалению, вот прошло уже достаточно много времени, и это произошло в том числе и по вине, по вине нерешительной, нерешительной Светланы Тихановской, которая часто меняет свое мнение, необходимо вводить экономические санкции. То есть те санкции, которые мы имеем сегодня, они недостаточны. И вот мы слышим, что скоро будет введен четвертый пакет санкций со стороны Евросоюза, но опять же речь идет с большего о персональных санкциях. Необходимо требовать экономических санкций против предприятий, против банков. То есть именно это может повлиять на ситуацию. Необходимо требовать запрета экспорта белорусских нефтепродуктов, экспорта калия. То есть это может повлиять. Вот США, в общем-то, должны ввести э, пред, э, санкции сейчас против предприятий нефтехимии и грудно-азота. Это хороший шаг, но необходимо их расширять и, э, как можно скорее, потому что в том числе необходимо вводить санкции против Беларусь-Калия, вообще всех предприятий, где будут пытаться задушить забастовочное движение. Э, и вот, вот этого должны требовать все лидеры оппозиции сегодня четко и ясно об этом говорить. Запад достаточно неохотно идет на такие шаги. А как бы можно было на него повлиять, на ваш взгляд? Как можно было бы добиться больших результатов? Ну, именно активными действиями. То есть, это, во-первых, это должны делать лидеры, активисты оппозиции, говорить об этом четко и ясно и постоянно, требовать это от европейских лидеров, с которыми они встречаются, и на всех международных площадках это раз. Во-вторых, задачи диаспор белорусских во всех странах. Мы видим, что проснулась белорусская диаспора, мы видим акции, проходят по всему миру, и эти люди должны не просто выходить с бело-красно-белым флагом, они должны выходить, приходить в министерство иностранных дел своих государств, правительствам и требовать введения экономических санкций против диктатуры Лукашенко. Если вернуться к теме журналистики в Беларуси, вот сейчас, после того, как э, произошли эти события в отношении Тутбай, есть ли э, хоть какие-то шансы на то, что сохранятся э, независимые э, журналисты именно на территории Беларуси? Или самым э, эффективным будет все-таки действовать э, за пределами этой страны? Ну, дело в том, что в общем -то, все медиа в Беларуси, включая Харти, они сейчас используют такую модель. Ну не все, конечно, но большинство. Да? То есть часть работает, редакция работает из-за рубежа, часть людей работает подпольно внутри страны. То есть вот по-другому, к сожалению, похоже, сегодня работать невозможно. Поэтому честь и хвала и огромное спасибо тем журналистам, которые сегодня, несмотря на риск, продолжают выполнять свою работу на территории Беларуси, но мы видим, что это делать все сложнее и сложнее. Возможно, на какое-то время журналистам нужно уходить в подполье. Но самое главное, нужно просто понять, что э, вот быть над схваткой, да, как э, пытаются до сих пор делать некоторые журналисты, к сожалению, не получится, что сегодня уже нужно принимать сторону. Потому что мы сегодня все, и журналисты, и рабочие, и предприниматели, и политики, мы боремся с фашизмом. То есть это нужно понимать всем. И здесь нужно понимать, что мы не сможем сотрудничать с этими властями никак. А на ваш взгляд, кто побеждает в этой борьбе? Я имею в виду в медиаборьбе. Способны ли сейчас белорусские пропагандисты хоть как-то конкурировать с независимыми СМИ? Научились ли они чему-то у России? Потому что, насколько я помню, Россия помогала изменить медиапространство государственное. Доверия у лукашенковских СМИ нет никакого у читателей и у зрителей. То есть рейтинги телеканалов и... Их сайтов, их газет, ну, они крайне низкие, то есть люди не читают, люди не верят этой пропаганде, абсолютно. То есть, ну, потому что достаточно жить в Беларуси, понимать, что происходит, ну, и ты не будешь открывать эту советскую Беларусь или смотреть белорусские телеканалы, потому что ты понимаешь, что там вранье. Поэтому доверия к ним нет никакого. А результат их работы нулевой. Люди ненавидят Лукашенко в Беларуси. Чем больше он совершает э, вот этих репрессий, будут какие-то безумные декреты, да, тем больше растут протестные настроения внутри страны. Есть, и вот эта вот ненависть, она же никогда не конвертируется в никакую симпатию, никакую любовь и не будет смирения. Потому что сегодня каждый беларусь понимает, что э, надо бороться, нужно побеждать, что при этой власти жить невозможно. Вот просто э, вот это понимание, что Необходимо изменять, менять ситуацию, оно уже есть у каждого. Ну и в завершении нашей беседы я бы хотел еще спросить вот о чем. Как вы думаете, когда Беларусь станет свободной, насколько будет просто восстановить настоящую честную журналистику? Или все-таки придется заново переучивать кадры, готовить их и с нуля просто строить все медиапространство? Да, слушайте, но ну, журналисты-то э, вс все остаются, да, то есть люди выйдут из тюрьмы, люди приедут из эмиграции. Я уверена, что с журналистикой в Беларуси будет все в порядке. То есть на самом деле наши журналисты лучшие в мире, они смелые, они прош закаленные, они прошли через огонь и воду. И поэтому я уверена, что с журналистикой будет все в порядке, главное, чтобы была свобода слова. Могу только присоединиться э, к этому э, пожеланию, к этому настроению. Спасибо большое за интервью. Я благодарю также наших зрителей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих эфирах. Всего доброго.